Согласно трехстороннему подписанному заявлению, подразделения азербайджанской армии, вошедшие 20 ноября в Агдамский район, провели ряд мероприятий на территории. Для обеспечения безопасного движения азербайджанских войск в этом направлении в ночное время было произведено разминирование местности, завершены инженерно-саперные работы и дороги по маршруту движения подготовлены к эксплуатации. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по дислокации личного состава и бронетехники азербайджанских подразделений на территории. ¡Gracias por ver! Я не волю вашего командаря. Я не волю вашего командаря.